Сделать э, сумму, собираемую за пользование дорогами, примерно равной той сумме, которая сейчас э, является выручкой э, операторов э, общественного транспорта. Ожидается, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и сократится использование личного транспорта в крупных городах. Пользование личным транспортом является достаточно дорогим удовольствием